Итч. Смотри, ты дырешь, ты видел это? Да, да. Просто с Они очень крутые. Тебе бы такого одного в футбольном команде, да? Да нахуй им руки нужны, вот это. Подай мне мячик мужикам, чего они? you want to play? No, no, no, I can. I play just by hand. Volleyball. Yeah. Да я, блядь, воля... ну, я волейбол не умею играть, так как они ногами играют. 對, я тебе говорю, тебе двенадцатый нужен, но вот ты будет через сетку дышь ты, вот так. У тебя <э такое будет исполнять, все будут люди деньги платить на твои игры, приходить смотреть, ты понимаешь. Тебе будет просто вот так вот всех. Офигеть! Тайский бок. Поэтому не знаю. Он не тайский бок. Потому что они вот такие вот все прикучие и глухучие. Прикиньте у них ноги. Ча, коротенькие. Коротенькие мощные ножки. Маленькие, мощненькие, смотри. Смотри на меня. Такая же движуха, как у нас. А? У кого-то а? кого вообще <связывая> кого ботинки просто, он в ней в офис утром ходил, сейчас пришел и пропоминал. Так, а что нет-то? Оп, с двенадцатой, бедыщ, охренеть, как он это делает, а? Он просто разбегается, ты понимаешь, и ногами вверх. Давай, Bud. давай! bike you